Монета 1 гривна 2014 года с Владимиром Великим стоит 30 тысяч гривен и в этом выпуске я покажу вам ее. Вы точно никогда такого не видели и наконец-то я могу показать вам очень редкий экземпляр. Всем привет! В последнее время интерес к золотым гривнам вырос. Это связано с тем, что их планируют убрать из обращения а заменить вот этими мелкими гривнами нового образца. Да, среди них есть уже редкие интересные для коллекционеров монеты. Это повороты, браки, непрочеканы... Возможно, что-то еще мы увидим, но тема до конца не изучена. Досмотрите это видео до конца, чтобы случайно не сдать дорогую монету Украины в магазин или в банк и заработать на ней. И, пожалуйста, подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить информацию о редких монетах Украины. Еще пару слов о современных монетах, которые каждый может встретить на сдачу и заработать на них. Начну с заготовок. Дальше вы поймете почему. Михаил Дороднов в своем выпуске показал заготовку под монету 10 гривен нового образца, которая случайно попала в оборот. Ссылку на его обзор я оставлю в описании, там интересная история. И вот недавно на сайте Виолити уже была покупка подобной заготовки за 667 гривен. Это показывает интерес к заготовкам и к бракам, которые, собственно, вы можете встретить в обороте. Я с радостью куплю такую к себе в коллекцию, так как всегда просматриваю соответствующий раздел на Виолите. Ссылку, по традиции, я оставлю в описании. Конкретно эту заготовку я как-то пропустил. Ну, спасибо Михаилу, что подсветил эту тему. Какая же гривна 2014 года может стоить 30 тысяч гривен? Это одна гривна, отчеканенная обычным штемпелем. На неродной заготовке. Вот прямо сейчас вы видите эту монету. Известно всего две штуки. И одна из них перед вашими глазами. Эта гривна 2014 года была отчеканена на заготовке под юбилейную монету Украины. Две гривны. Вот, давайте сравним. Вот обычная заготовка, рондель, под две гривны. Кстати, в прошлых видео я показывал заготовки под 10, 25, 50 и даже одну гривну. Если вам интересна тема заготовок, ну напишите мне в инстаграм. Видим вес этой заготовки и давай взвесим гривну. Ну Вес почти совпадает. Ну, у меня, конечно, обычные китайские весы могут быть небольшие неточности. Монета просто в превосходном состоянии. По оценкам коллекционеров она доходит до 1000 долларов. На Виолити я еще не встречал подобных продаж. Ну, видимо, мы увидим в будущем, обязательно следите за разделом монет Украины, ссылочка будет в описании. Эту монету отчеканили уже на производстве Национального банка Украины, не ЛСЗ. Давайте я, я вам покажу, как выглядит заготовка от юбилейной монеты. Вот эта монета 5 гривен, а вот пример самой монеты. Ну, я очень рад, что могу вживую показать вам эту монету, ведь это настоящий раритет. Пусть он сделанный и неофициально, но важно, что оригинальными штемпелями, которые в будущем не будут использоваться и уйдут в историю, так как мы переходим на новый формат монет 1 гривна. Друзья, для удобства общения с вами я создал Facebook группу, где можно задавать ваши вопросы по монетам Украины, добавлять свои фото и приглашать друзей. Добавляйтесь, пожалуйста, ссылка будет в описании. И если вам понравился этот выпуск с такой необычной монетой, как 1 гривна 2014 года на заготовке под 2 гривны, поддержите это видео лайком и поделитесь с одним человеком в Viber, в Facebook, в Telegram, ну, где вам было бы удобно. Это сильно поддержит мой канал. Спасибо за просмотр и всем пока, друзья!